Mm-hmm. Oh. называют голубыми нотами, блюзовые текучие, под них хочется закрыть глаза. Вероятно, потому Виктор, создатель группы «Петрович Бенд», надел очки. Его еще называют папашей вологодского блюза. Он помнит, как, а главное, где джаз в областной столице рождался и обретал силу. Я легко, абсолютно могу сказать, что это был дворец культуры железнодорожника. Вот. Это был ДКЖ, и там была 21 комната, в которой был настоящий музыкальный клуб. Только там были концерты. Вот. И наших всех групп, и джаз, и джаз-рок, и рок-музыка проникала... И... Вот. И у нас там была, была комната, в которой мы очень много репетировали, общались. Накануне «Блюзмену» говорить о музыке пришлось не только на музыкальном языке. В «Красном углу» уже во второй раз прошли беседы о джазе. Проект, который объединяет тех, кто эту музыку играет, тех, кто слушает и хочет понять. Любой музыкант он тянется к джазу, потому что, во-первых, это импровизационная музыка, то есть ты показываешь полностью владение инструментом. Вот и во вторых это музыка, которая тебя уносит ну, по течению там какому-то интересному. То есть ты можешь включить ее и, например, отдохнуть. На прошлой встрече говорили о так называемом легком джазе. Беседовали, слушали записи, живую музыку. Кроме того, связывались по скайпу с мастером этого стиля Сергеем Чепенко. Сейчас он живет в Лос-Анджелесе. Мой язык, язык музыки, поэтому я пытаюсь говорить языком музыки в том. В том русле и в том, как вы ключе, эмоциональном, в котором я живу. Следующая встреча будет посвящена гитарному джазу. В разговоре, надеются организаторы, примет участие музыкант из Израиля. Это будет в начале ноября. И на этом беседы не закончатся. Ольга Амелина, Евгений Тюнев, Новости Вологда.